Соскучились? Так, ну, не мудрствуя а лукаво, я уже сегодня упоминал своего любимого книжного героя. Книжку про Карлсона я знаю наизусть. Я не шучу, я могу цитировать очень много. Вот, поэтому, как было сказано... И в книжке, и в замечательном мультике продолжим разговор. Я летчик. Красивая форма лопа с голубой. И даже кто-то порой. Я летчик. Звук от турбины на земле лучше звук, а мой самолет это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонно летать, за это готов я полушизни отдать. Я летчик. Ни черто не я душу продал. Мне кажется от рождения летал. Я летчик. Я так. Небо безумно люблю и мне без него не прожить, даже хмурый денечек Я там в облаках нарисую петлю, раз завернул, горку сделаю бочку, я любчик. Пуская перегрузка придавит, терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. Землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. Темнеет глаза на крутом и Давит на сердце мне несколько жир. Я летчик. Камбез весь в поту можно просто отжать. И кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик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 Нарисую петлю, вираж заверну Горку сделаю, бочку Я лечу Пускай перегрузка придавит Стерплю, но не предать. придать Я вовик не посмею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней, а над ней Лиса ты иду я домой, а хочется жить где-то здесь. Над землей я летчик, что на земле мне совсем не понять. Заставить хотят меня строем шагать. Я летчик, награды, и деньги совсем не про нас, и кто-то уходит с набоянка, Аэробас. я летчик, но мне любви. Учили меня воевать, а значит я должен, обязан летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю и мне без него не прожить, даже хмурый денюжек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделал бочку. Я летчик.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 Я молчать не могу. Дорогие друзья, сейчас мы все находимся на концерте прекрасного великого человека. Говорю, реально, великого. Про армию, про авиацию не поет так никто. Но. Я его называю своим братом, потому что оно ну, действительно своим. Промоутером. И да, и промоутером, который все промотал. Дорогие друзья, хочу маленькую, такое предисловие, чтобы все понимали. Вообще, откуда родился артист Анисел на нашей русской сцене. 2006 год показ русских видите, «Город Барановичи» подходит невысокого роста, в этих же очках. Вот <с <с <с такой пионер, да, говорит, что я с местного телевидения поздравляю там, хочу взять интервью и все прочее. Ну, понимаете, это командировка, все журналисты стараются отмахиваться. Он говорит, я песни пою. Подожди секундочку, Лейна, ты, он сядь, он там сядь, там там, товарищ, да, сядь, пожалуйста. Там был тоже, да, я знаю. Свидетеля. Да, два свидетеля. И, конечно, результат был у Коли один так как все это бегом происходило нас то туда то сюда море мероприятий он успел раздать 6 дисков один который попал ко мне в сумку ну и все командировка не буду рассказывать вот такая командировка чем все закончилось вот естественно мы с ним не познакомились а просто мужик молодец пишешь песни отлично живи с этими песнями давай молодец и когда приехали в кубинку что супруга сидит она говорит ну, очередной раз там подарки, книжки там, ну их много, куда-то их нужно определить. Я говорю, ну давай диск какой-то, смотрю там, такой серенький диск, помнишь, был там? Ну, Ты хороший, так, хороший диск, да, была. мордочка такая красивая была. Я говорю, дай диск разрешите в машину взять. Ну, вставляю в машину, ничего не подозреваешь, что он поет, о чем он поет. И тут вот эти, вот эти добрые слова, но текст изменил уже два раза. Квартиры свои у меня Нет, когда я жил в общаге, это была просто песня про меня какое-то время. В общем, этот диск я послушал, прихожу к командиру Царства Небеса, вот сидит его супруга, здесь Галинисана Ткаченко, и говорю, Диш Каченко, беру этот диск, говорю, шев. А тот маленький тачкарик-то, -то, слышишь, такие тексты пишут, такие тексты нахер. Ну, вы знаете, мужики говорят, да? Втыкаем в агрегат, и тут вдруг понеслись вот эти слова. Он. Он нам нужен. А у Игоря Валентиновича у него была такая черта, что если он что-то слышал, зацепится всеми жабрами. Как его сюда вызвать? А мы-то обои что и говорим, мы земляки, оказывается, ну, там. По... Да, и он проезжает каждый раз через Кубинку. У меня был его телефон. Я набираю, Коля, ты говорю, не можешь через Кубинку проехать? Это была его трагедия. Он потерял ключи от машины. Честь оставил, правда, совесть все было прием. Но машина BMW уехала с Кубинки через второй суток, когда их привезли с Минска, потому что, ну, так встречали его. И вот с этого момента не буду рассказывать, что там было, как было очень много всего хорошего и не очень хорошего. Но потихонечку не мы. Он сам. «Раз, два, три» — и он сейчас находится с нами. И это голос не Белоруссии, а России. У него паспорт — гражданин Российской Федерации, брат. Но мне просто хотелось это рассказать, потому что, чтобы все понимали, кто он, что он — и вот он. Мы с ним одногодки, я, правда, хуже выгляжу. — Сдал меня, как я, кстати, хотел сказать после песни о что были люди в моей жизни, которых, к сожалению, сейчас нет, и которые, которые очень любили эту песню. Это был, действительно, Игорь Валентинович Ткаченко, Галя вот сидит там. Галя, спасибо, что пришла. Вот. Много этих ребят было, которых уже с нами нет, которые летают. Был замечательный мой друг Вадим Белослюцев, командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка из Комсомольска на Амуре. Прилетела его сестра Татьяна Белослюцева. Тань, спасибо большое. Та ну, дорогого для меня стоит. Вот. И я всегда говорю, светлая память этим ребятам. А в общем-то, всегда говорю, опять же, что они все с нами. Что Игорек, Ткаченко, что Вадик. Я все время как-то вот на фотографии Вадима смотрю, вот его он... Человек, будучи командиром полка на Ту-22М3, увлекался фотографией. И у меня сложный шеф на НТВ, Сергей Кузнецов, руководитель программы. И он очень такой, он ко всем видео, фото относится так сурово, а тут он говорит, нифига себе. Вот, вот эти всякие творческие вещи вазика, Ну, тоже извини, я его так называю. Вот. Повторюсь, они с нами.